Очень хорошая цена, двушка с ремонтом и видом на море. Друзья, всем привет! Очень спонтанный выпуск, и в сегодняшнем видео двушка с ремонтом, я бы сказал даже евро-трешка, с видом на море, статус квартира, до моря минут 20 пешком, находимся мы сейчас на улице Виноградная, прямо возле Новой Зари. И для большего понимания, я сейчас еду по дублеру курортного проспекта, с левой стороны был ЖД вокзал, с правой стороны у нас район Ареда. И сейчас будет съезд на улицу Чайковского. Вот он съезд. Спускаемся на улицу Чайковского. С правой стороны море Далее я свернул направо в сторону улицы Донская и Виноградная. Направо пошла дорога в сторону море Мы поехали на эстакаду. И сейчас сворачиваем левее. На Донскую и далее улицу Виноградная. Сейчас еду по Донской. Справа торговый комплекс «Строй-Сити». Очень популярный, где многие покупают строительные материалы. Вот так сегодня выглядит улица Донская. Направо улица Чехова. Это остановка «Донская». С правой стороны жилой комплекс «Новая Заря». И тут мы попадаем на улицу Виноградная. С правой стороны большой гипермаркет «Семейный магнит». И вон на горизонте виднеется жилой комплекс «Аэрдэхаус». Собственно, куда мы и едем. Автобусная остановка прямо возле дома. Здесь, как видите, вот такая хорошая дорожная развязка. Рядом ресторан «Замок Двин». И туда пойдет улица Плеханова, с которой вы попадете на море. Значит, здесь есть парковка. Вот она на втором уровне. Есть магазин Магнит. Ну, а мы двигаемся дальше. Территория закрытая. У вас будет пульт, чтобы заехать на парковку. Кто успел, тот припарковался. Ну, вот, кстати, по поводу вот подземного паркинга. Я не знаю, там, на каких условиях парковка. А придомовая. Вот она. Не так уж ее много, но, тем не менее, в доме есть кондитерская. Смотрю, салон. Красоты Здесь спортивная и детская площадка. Вот так, собственно, выглядит жилой комплекс АРД Хаус, который состоит из двух корпусов. Строил его Альпика Групп. Также в доме Академии Талантов, в общем, детский клуб. Заходим в подъезд. А тут прям, смотрите, такая галерея из цветов. Лифта 2 Два. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 45 метров. Такая прихожая. Зеркало. Совмещенный санузел. Так, стиральная машинка. Ну, ремонт новый. Ремонт новый. Душевая кабина нормальных размеров. Одна комната с полусветом, то есть такая небольшая, я не знаю, кабинетом ее можно назвать, либо просто гостевая комната, да, вот она. Далее, давайте со спальни начнем спальня. Ну, вид здесь, конечно, хороший, тут можно шкаф поместить. Вид просто бомбический. Есть кондиционер, спальная кровать, шкаф, место для ТВ. И просторная кухня-гостиная. Ну, из-за того, что есть еще одна комната без окна, поэтому можно отнести ее к евро-трешке. И давайте посмотрим вид. Смотрите, закат уже. Вот новая заря. Такая придомовая территория. И вот он вид. Тоже есть кондиционер. Простенько, но со вкусом. И прежде чем я озвучу стоимость на данную квартиру, озвучу еще несколько интересных предложений, то есть срочные продажи, о которых ранее не упоминал. Появился дом в продаже на Джапаридзе, то есть это район КСМ, абсолютно ровный участок, 10 соток, дом 260 квадратных метров, стоимость 22,5 миллиона. Более подробную информацию вышлю по запросу. В жилом комплексе Альпика на Альпийской 27А. 36 метров полуторка с неплохим ремонтом за 12 миллионов 300 тысяч земельный участок в слухауле есть град план под гостиницу апартаменты либо дом 16 соток участок поделен на две части то есть на размежеван 10 соток и 6 соток стоимость 13,5 миллионов то есть это идеально для мистеров кто хочет построить гостиницу ну и так далее Фазотрон, жилой комплекс Фазотрон, в среднем 30 метров. Идут ну, планировки 29-32 метра, вот такие планировки. По 320 тысяч это видовые, с видом на море. Альпика продает такие где-то по 400-400 по 400 с лишним. Таунхаус на Лысой горе, 130 метров, чистовая отделка, 2,5 сотки земли, цена 13,5 миллионов. Вот такие интересные предложения. Повторюсь, что если вас заинтересовала более подробную информацию, вышлю в личку. Ну, а стоимость квартиры в жилом комплексе ARD House 12,5 миллионов. Это тоже более чем адекватная стоимость. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал WalkStreet. До новых видео. Пока.